Добрый день! Здравствуйте! Рады приветствовать вас в Самарской школе турбизнеса. Немного о нас. Евгений Аникин. В туризме 20 лет. Профессиональный бизнес-тренер. Прекрасно знает как туроператорский, так и турагентский бизнес. Специалист по маркетингу в сфере туризма. Дмитрий Садчиков. С 2007 года в турбизнесе. Директор успешного турагентства. Многие годы занимается подготовкой специалистов для турбизнеса. Мы вам полезны. Во-первых, если вы много путешествуете, и хотите знать, как это сделать максимально комфортно, выгодно и надежно. Или вы хотите получить базовые профессиональные знания и начать работу в сфере туризма. Или вы уже работаете в туризме и хотите получать большую прибыль. Мы знаем, как это сделать. Или вы хотите открыть свое турагентство. Это тоже к нам. Почему именно к нам? Да потому что у нас богатый практический опыт именно в сфере туризма и в обучении. Доказательства этого более сотни Выпускников, которые успешно работают в турфирмах Самары, Тольятти, Сызрани и в соседних регионах. А многие из них открыли свои турагентства. Также нашей особенностью является то, что мы поддерживаем наших выпускников и после прохождения обучения. У нас гибкая система оплаты, акции, бонусы, рассрочки платежа. И помните, лучше инвестиции – это инвестиции в себя. Приходите, звоните, выбирайте нужную вам программу. Ждем вас в Самарской школе турбизнеса. До встречи!